О, это nice. готовы? Внимание. Я, короче, насмотрелся Мартиненко и Саша Шапика и еще кого-то, так что я буду. Этот э, тоже сделает такие эти пацанки, короче. Пойду сюда на мой слайд. Ветал. Живу. В этом кеддиак стоит. Байкер. 아아 어... Опасно, брат. Да Ты держи. Я держу. Я уже пиздец к ним к телефону. Да сама ебка. Я отвечаю, отвечаю. Что ты сказал? minimál <laughs> Skyfirm <laughs> <laughs> Oh, ho, ho. <war> Джой, Джой, learning... А, нормально говорю все. А -а -а. Рыбач. А -а -а. Красава, О! Ahhah <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh I don't know. hahaha hahahahaha hahaha mesela hemen iyi kendi amaçları olağınca�ıyor?! Себя ощущает. Ну, и так не всегда ну, Такой укрываю. ⁇ Ебаный в рот забыл, короче, закрыть. Забыл <соценно> закрыть, блядь, окно. Пиздец. Вот это, короче, да, у меня сейчас... <соценно> Вот зачем? Вот и падает. Вот Вот Смотришь на потолок, видишь это? Очень странно. Хм. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.